Вот, бывшая татушка и Единорос сегодня записал первый предвыборный ролик, то есть бывшая татушка, а ныне тетушка, да, такая Юлия Волкова перед, а дальше я не знаю, что такое перед, это, это я не специально, это я просто скопировал, вы скажете, что специально какой-то перед я тут копировал, нет, просто взял вот эту фотку, вот такая татушка, видите с такими губами, как у той рыбы, помните, оставайся мальчик с нами будешь нашим королем, бля, вот, представляете, вот, пели-то они как хорошо, мне нравились, кстати, они, я уже взрослый человек мне 30 лет было, мне не нравились, очень мне нравилось, нас не догонят, Эй, Догнали догнали, догнали, трахнули, да и прям в голову, причем трахнули, бля, жуткие, жуткие дела. Так все это противно. Очень противно. Она, знаете, зачем в Думу идет? За тем, чтобы... Сейчас я прям процитировать. Мои замечательные. Так больше нельзя. Мне стыдно за все происходящее вокруг. И она поэтому в Единую Россию подписалась. Я иду, чтобы поменять отношение к вла власти, к людям. Отношения к власти, вот, вот чем она губами этими будет менять отношение власти к людям. Это, блядь, просто жесть какая-то. Я знаю о горестях и проблемах жителей. Нет, это надо портрет ее, блядь, без этого нельзя читать. Я знаю о горестях и проблемах жителей Ивановской области, которые вынуждены ежедневно выживать, а не жить. Знаю об особенных проблемах, горестях женщин-тружениц Ивановской области, на плечах которых держится семья, вся Ивановская область и вся наша страна Россия. Бля, что сказал, хрен ее знает, да? Самое главное, зачем? Вот вопрос, говорит, зачем ты там нужна, а? Не, я понимаю, что там таких с губами Навалу, валу, там они все такие с губами, да, вот, ну, еще одна зачем-то. Может, вообще как-то обойдемся без этой Госдумы? Может, они нафиг не нужны? Жуткие дела, конечно. У меня такое ощущение, я говорю, что все это снится, что не бывает такого, такого на самом деле, что это все по понарошку. Ну, потому что как это? Представьте себе, там какие-то эти губастые дамы вылазят и говорят, ну вот сейчас я приду в Дубу, и если сразу вы заживете в вашей Ивановской области. Я знаю ваши проблемы от того, что она знает. Я даже спорить не буду. Понятно, что она ни хера не знает, но, но предположим, она знает. И что? И конь, как в том анекдоте про курящего, а нашу, учителя физкультуры, да, приходи к нему лечиться, и корова и волчица и жучок, и паучок, и конь. Вот и конь – это все, что она может сказать. Блядь, пиздец какой-то. И самое главное, не лень вот им сейчас лезть, когда уже все понятно, что скоро занавес. И этот занавес их всех может придавить. Ну, вот сидела бы она там где-то в стороне, да, не лезла бы никуда. А сейчас она залезет в эту Госдуму, а тут революция. Представляете, их начнут в окна выкидывать, но заодно и она вылетит. А она-то что, ну, дурочка просто, губастая. Так что, помните, да, вон, те, кто поумнее, уж свалили, да помните, такая была Чулпан Хаматова, все детей она там спасала, да, у Путина все она там в двенадцатом году была э, этой э, доверенным лицом. Сейчас вот все припомнили ей, конечно, это даже вот тут прислали мне и требуют, чтобы я обязательно это сказал, что Чулпан Хаматова заявляла -то тогда в двенадцатом году, что если выбор между революцией и Северной Кореей что она выбирает Северную Корею. Ну, видите, она выбрала не Северную Корею, она выбрала Латвию, уехала туда на БМЖ, купила там дом и хрен положила на Россию, на все эти дела, да. То есть оказалась умнее: вот этой, которая сейчас лезет в Думу. То есть, конечно, если бы она была в России и там рассказывала о том, что между революцией Северной Кореи она выбирает Северную Корею, естественно, она уехала бы на Индигирку с Колымой после революции. И мы бы там ей устроили отдельно взятую Северную Корею где-нибудь на Индигирке, которую мы устроим для всех этих козлов да, путинских. Обязательно устроим.